Ты слышишь? Ты, ты, какой у тебя рост? О, какой о, у тебя рост? Какой, о, рост? О, какой о, у тебя рост? О, говори! Он его. 0 4 2 0 4 Извини! Внимание, поступила информация с северной э, столицы э, России. Э, Дрейк оказался пиздоболом. Что, блядь, Ну, я Макса спрашиваю, типа, Дрейк, он тебе сейчас говорит, да, блядь. Короче, рост ПВР на Макса, блядь, а не два, а четыре, блядь. Да? Серьезно? Серьезно? Палка -палка, вот такая, вообще... макс, а, макс не намного да, меня да, выше, да, вообще. Да. Типа, получается, самый мы высокий жожок. Мы, мы с Ой, все, короче, блин, а блять, а он не остановился пиздеть? Да, серьезно? Да, да. Больше это меня когда типа его спали на пиздежение. Да, спал, он я, сказал, он больше спал... не будет, блять. Не, не, не я, я у него спросил, типа, я уверен, когда мы с собой в жизни встретимся, ты также кажется, пиздом говорит: Да ты я тебя разъебу, я 204, блять. А, а у него еще, лапу... причем понял, у него вебка стоит, она понял снизу вверх. Ну реально, кажется, я не могу. Я еще думал, что ты повесить не можешь, блять. Подожди, подожди, помню, как что типа я ему говорю, «Дай поборемся с тобой Говорит, да я 204 ясно все дрейк жди меня в Санкт-Петербурге блять поборемся блять 204